религии запрещают обращение к магии. Почему? Хороший вопрос. Длинно на него придется ответить, наверное, но я постараюсь покороче. Дело в том, что чтобы понять, почему религия запрещает магию, а также гадание, колдовство и все, что, все, все проявления магические, которые есть, надо понимать, что такое религия. Сколько бы мы ей определений не давали, они не объяснят именно этого эффекта, почему они так упираются против магии. Если мы с вами сейчас разложим два эти понятия магия и религия, то возможно мы приблизимся к, к пониманию, почему одно ненавидит другое. Итак, религия это упорядоченная система, эгрегориальная система, довольно сильная система, которая способна из неких хаотических эманаций сделать определенную форму порядка по своим правилам, по своим законам, по своим традициям, но определенную форму порядка. Поскольку любая религия это образование не естественное, а искусственное, ей за жизнь приходится бороться, потому что только у естественного есть естественные источники питания, у искусственного источников питания нет. Соответственно, она нуждается в тех, кто имеет эти источники питания, стихии, биологические силы, а значит это люди, это все живое. Животные религию не воспринимают, не получается. А воспринимают ее только люди, значит, соответственно, драка идет за адептов. Они же люди и являются основными источниками хаоса, потому что мера непредсказуемости у них довольно таки велика. Соответственно, если религия сможет вложить в сознание матрицу, структуру, которая будет преобразовывать хаос внешнего и внутреннего мира в каждом сознании человека, делать это автоматически без дополнительного контроля основной религиозной системы, то функция религии э, может считаться не просто выполненной, а размножающейся в геометрической прогрессии. Что же в этот противовес этому делает магия? Магия вводит такие инъекции, такие алгоритмы, которые способны изменить любую структуру, которые способны найти уязвимость в этой структуре с одной стороны, а с другой стороны ввести там да, такую инъекцию, когда уже уязвимость замалчивать и, и не обращать на нее внимания невозможно. Соответственно структура начинает кряхтеть, ломаться, она перестает быть целостной, она перестает выполнять свою функцию. Соответственно, любая религия, как вы сами понимаете, подобные инъекции приветствовать не может. Особенно, если это искусственное образование. Естественное образование сказала бы, давай еще. Ты ж мне как просто вот как тестировщик. Чем больше ошибок найдешь, тем сильнее я буду. Искусственная система, конечно же, так не говорит, потому что она искусственная, она как амела, она вообще-то право жить на естественных системах не имеет и живет только лишь потому, пока, пока их принимают добровольно. Каждая инъекция это э, угроза того, что добровольно принимать не будут. Соответственно с этими инъекциями борется, любая религия борется с инъекциями. Инъекция для религии это то, что способно ее изменить. Единственная сила, которая равна или более высока любой религии, это магия со всеми ее проявлениями, волшебство, колдовство ну и так далее. Соответственно, любая религия по этим же причинам, она запрещает магию, запрещает гадание, запрещает колдовство, если это конечно не санкционировано самой, самой религией. То есть если Колдует, например, там экзорцизмом занимается пом, это хорошо. Если деревенский колдун плохо. Если пророчит какой-нибудь пророк, это хорошо. Если гадалка гадает, плохо. И так далее. То есть все зависит от санкций, все зависит от. как религия подготовилась или не подготовилась к этой определенной инъекции. Вот собственно говоря, поэтому и, поэтому и запрещает. Магия провоцирует религию, магия способна разрушить религию и религия об этом прекрасно знает, потому что магия высветит все уязвимости. Магия ведет такие инъекции, такие дыры найдет, которые много тысяч лет, возможно, вуалировать или, или не замечались. Но это знаете, как вот точка, точка, в которую можно нажать и сработает все сработает и система резонанса, и система усталости материала. Вот все сработает, как бы сойдется, все в одной, в одной точке и все рухнет, при одном правильном нажатии. Тыц, все, ничего нет, все полетело. И вот магия как раз и есть та сила, которая не просто видит эту уязвимую точку, но и способна на нее нажать.